Всем здорово, чуваки! С вами я, или Тося. Какие новости? А... Ну, в том, что я нарисовал скин, я переехал, я играю с другом, а... <coughs> а, я начал кастить, не знаю почему. Я создал часы спа, вот он, как видите, мой скин рисованный, и там мой камень рисованный. И... Вот такие ножки. Да, мы переехали в другую страну. Что за бои? Ладно, я продолжим выживать хардкор. Это сукаябин? Это цукаянь. Хоронец на пустом месте. Что? Хоронец на пустом месте? Не знаю, нет. Нет такого. У меня нет, значит у тебя компот слабый. Так, ТПС какой вообще? ТПС какой? ТПС. Ой, тут, конечно, ТПС 14. раз. Ален, так, надо... Стоп, у нас же есть саженец. И тут есть море. Море большое. Я тут стой, олень что должен вырасти. Ну? Я пошел в одно место, пока я знаю где координаты, где же ты находится пока. Олень, стой, мы же с тобой хардкор играем вместе. Вообще-то. Блин, а тут саженец у нас. О, все вырос, вырос, вырос. Так, чупы и GPU у меня ноль градусов, градусов, градусов. Че, простите. Что, простите было? Я не понимаю. Я не понимаю, что с сервером. Почему он так лагает? У нас хардкор. Да -мо! Ай, страшно, страшно, страшно! Алиан, без меня. Мне железо поделись. Ну, Алиан, уже. Ладно, жди, вам ближайшие пять минут. Лента где? А лента где? <смех> а, вот ты где. Вот ой, и вещицы и беги. Так, нам кирка нужна. У нас спичка есть. Так, что еще? Кирка нужно? В принципе, все. Топор я и буду экономить. И пользоваться как оружие. А? Что там? Опять я тут Печки нашел. Печки? Здорово, Печкин. Почтальон Печкин. Что, давай, трубой ещё. Он за мной охотится. Ой, нет, не подходи ко мне, железяка. Не подходи, я железяка старый. Так железом поделись, я вообще тебе жизнь спас. Шейдер <coughs> <coughs> включим. О, как красиво. Фокусировка есть. Пожалуйста, давай на моем сервере, а то у тебя двус. Ладно. Ладно, я ставлю бандикам на паузу. Да, мы вернулись к спидрану. И тут такое дело, что... Такое дело то, что им, им не нравится играть на этом серваке. У меня потом не будет. О, саженец, все, все, все, все. Еще саженец. А, яблоко, яблоко, яблоко. Стоп, это Олен. А, Откуда я по-твоему кровать не иду? А? Так, а ленты где? <coughs> О, Пойдем, там сейчас... Так, <Es> мы... <crying coughs> <Star -thmith> hmm. <-thmith> <-thmith> <-thmith> есть надо взять и... да, что я танк, не найти. Ален, давай друг другу а, режим спектакль а, себе а, режим нет, Лена, Лена, Лен, ты себе э, спектактора, э, эффект спектактора включи, эффект спектактора. А как? Э эффект? Да. А здесь есть разы такой? Да. О, не, скелета. Как? Такой эффект вообще. Вот эффект. Вот эффект. Give. Лен. есть. Бэ. Штатер. Да. спектакл. Сейчас, погоди, у меня книжка есть. Сейчас, погоди. Где моя коллегия крыльчка? Вот она вот, была... Вот, вот, вот... Не понял? Не понял? Ты что, Ты что сделал? Ты что сделал? Ты это да, чё сделал? Класс, явно тут ты был. Ален, ты где вообще? Куда ты пропал? Где ты вообще? Куда ты мне тут пришла? Ален, э, что, что случилось? Что случилось? Как я тут оказался? Ты что делаешь? Ален! Ален! Ален! Чё ты не говоришь? А? что ты молчишь, а? На, покушай. Спасибо всего лишь 5 сердечек, а уже, уже, уже, уже 5. Да? Откуда, а? Ты знаешь? Откуда ты знаешь? А? Откуда ты знаешь? Откуда ты? А вот уже 7 сердечек, ага, 15 хп, 16 хп, 17 хп, и хб. Хб. Так. Ален, как сделать эффект спектактора? Забей в гугле. Ты задрал. Забей в гугле, пожалуйста. Ну, Лен, пожалуйста, чтобы мы друг друга видели. Понял. Ну, чтобы что? чтоб мы не терялись. Чтобы мы не терялись. А зачем спектакль, а зачем? это типа не видим, мы чтобы Ники не видим? Нет, чтобы тебя... А, ну, есть же вот этот, когда Калукову звонишь, у них накладывается спектакль. Ну. Свечение, да, свечение, режим свечения. А, -а, -а, а! Включи этот э -э, эффект. Сейчас я знаю этот эффект. Включи нам обоим. Включи нам обоим. Все, понимаю. Понимаю, все работает даже шейдерами. Шейдерами у меня 40 хп. Да, ура, ура. Напа. Напа. Ну ладно. Так, так где? Лечение. Надо было все-таки эксперт спецнапшот и ставить. <coughs> да, скины наши. То есть мой на тебе стоит. Мой скин на твоем. Так, где факел мой? Посмотрите. Да, он освещает или нет? Ален, ты где? Ален, что за команда, которая позволяет тебе видеть сколько хпшек? А, вот такая вот у тебя, а нет, уже, уже полная. Ты сразу восстановился. Я тебя ударил, у тебя было 19 на в секунду, потом сразу восстановился. Да, знаю, но что за, что за плагин, или как ты это делаешь? А с чем сейчас? Ну, просто хочу знать, чтобы тебе вовремя еду дать. Но я не вижу, какой у тебя голод, я только вижу, сколько у тебя хп. Ну <связать> да. Как у тебя нет. Ну да, да, ну как ты это сделал? Уже скажи. Я езжу в -мод. Там мод такой... там я мод один нашел и там я его скачал. Как называется? М -м я тебе потом сфотку покажу, где я сейчас А тебя могу прямо сейчас. <къем> а зачем ты игру подкинул? Ну на время. <къем> Торох играл, Торох играл. А можешь мне вот это а, скинуть? Скинуть вот это файл его файл файл. <къем> <къем> я так не умею. Я... <къем> не, ну по WhatsApp ты же документы скидываешь. Я не умею. Так, э, мне напиши по... Сейчас я отключусь. Еще... Э, друзья, здрасте. Тут короче такое дело, я его вот уже установил. Пончик. Полента где? А, я тебе вижу. Чего там зомби? Там зуби, зомби, зомби. Так, железо есть, голема починить. Пацаны, тут короче такое дело, то что... Тут крипер меня такой. Сойду. Вы скинете. А лен? Офигеть. Это же редкость. Это же редкость. Да, кстати, я скачу. вот скачу. Вот они тяжелые, у меня еды мало. Крипер, крипер, крипер, крипер. Так, стройки. Хорошо. спасайте меня скелет пропал скелет пропал с этим брать простите <плес> Алло, здравствуйте здравствуйте альян э, знаешь что я видел знаешь что я видел я видел скелетов в полной золотой броне. В полной золотой броне. Ты понимаешь, что мне? Так, ну уже я боюсь сделать с этим. Пурна, что ли? покушай <плодисмент> а, не понял мы же в хардкоре как ты возродился Молочевец. да это же хардкор Начале, когда я только создавала смерть то что у тебя есть только две жизни я так и за э, одним богом у тебя кстати тоже две жизни а, значит у меня еще одна впереди запах бедно бегал ну да странство еще торговец здорово странство еще торговец где твои ламы а, ты продаешься эту фигню, да. Олень, я Голем ударю. Ай, спасай! Тут голем. Чу-ка-ра-бабай. чу Мне уже кисть меня тут не видит, почему меня я тут видишь. Ален, Ален, иди сюда, ты где? Ален, ударь Голева. Ален, он... У... Нет, у него Что одно не хп, осталось. О, один хп осталось. Ого, один хп остался. А да, это мо железо. Алина, это мое железо, Ален. Кстати, тебе свечение выдать. У тебя свечение эффекта нету. А, ой. Вот так тебе нужно. Да. Да. Спасибо, спасибо. Ален должен сказать мне спасибо. Я просто сделаю свой базарчик у отчетный. Я люблю загорку. Mm, понятно. А я собаку искать буду.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 Да. Пожалуйста, не убивай жителей, не Да, не, не буду. Да, <связывая> а. а, кстати, как тут трава на булыжинке. А. Так, О, хит этой штуки. Алин тут чародей продает за 22 замрудные книгу Сила 5. Сила Где? Uh, у себя в комнате. Где? Да у себя там. Так, мне надо за углом ходить. А. Сью, опять! У меня как раз, блин, а, какой! <связь> Я могу убить, Я убью! Зачаруй. Я люблю... Что-нибудь... А? Так, где мы здесь? А вот... А я, я, я, я тебе цветочек подарил. Я тебе цветочек подарил. Я тебе цветочек подарил. Ален, я тебе цветочек подарил. Ален, пожалуйста, не убивай. Пожалуйста, не убивай. Пожалуйста, не убивай. На, хлебушках. Во, все, вот эти вот эти шейдеры, все, мои любимые. Все, фпс не теряется. <как> где паук? Где паук? Ален, спасай, где паук? Освещение себе выдай. Олень, <как> пожалуйста, не закапывай меня. Помоги у тебя есть на что? Ю! Спасибо. Буду держать вот здесь. Темнеет. А ты куда собрался? Думал, куда собрался? Ты где? Я где? то? Кто? Стой, не освобождай! Не освобождай, тут оголен, не видишь. это мое железо олен олен ты Что? где олен а, ты, Я... ты, ты пошни меня к себе олен ты пошни так верни мои ресурсы <звук> Алена, <звук> это мое олен это мое Ай, ты же джопа. Да, я, короче, пошл спать. Хорошо, я тоже спать буду. -мо, хорошо, что. Я не потерял вес, что. -то. У тебя одна хрень, как у меня. Да, Лен, я, был, я лучше не буду рисковать. Все, я никогда вошлю. Рисковать не буду. <свят> я голема теперь боюсь. мне <свят> припремется. О. Не чалкай, не чалкай Ламинарии мне зачем? Я, Я буду делать Базарчик, а ты там Можешь, будешь чесовать, побольше Хорошо Так, и Макс Выключим Да, Холима тут прихонщики. Она опять Сугу-5 продает. Купишь? Так, а, -а, -а тут гавизы. Так, мы с или нет? Мы с или нет? А у тебя есть лопата? Нет. Все кремень. Я выбил креминг Лень uh -huh. я выбил Я выбил Кремень. Вот он, кремень. У меня кремень есть. Я переплавила птички ага. хорошо, ага. вот тут и поставлю. Что погоди? Вот здесь житель какой-то зашел. <coughs> Я его сразу закрою. Это такой мини базар. Не понял ладно, Лен а, может за а... давай закончим первую часть так, скоро мы закончим первый час. А скоро уже минут о, кошмарище, кошмарище, <мышляет> <мышляет> <мышляет> <мышляет> Ага. Ага. Ага. Ага. Ага. Ага. Ага. Ага. Ага. Ага. Ага. Ага. Ага. Ага. меня Ага. Ага. Ага. Ага. Ага. Ага. Ага. Сорок твою ладно, Лен, я заканчиваю первую часть Виду. Виду. видео. Да, Все, потом выходим. Свинки. <рапрошу> Свинки, <рапрошу> вы свободы. Вы зарабатывать здесь дешёвую кролику, убивать свинку обычную и а потом на неё а, торгуете изумруд, а на этот изумруд торгуете, торгуете этой дешёвой кроликой. Хм. Ладно, всё, я заканчиваю. Всё, так люди. Всем народ! <свес> Всем <свес> <мой> народ! Пока! <свес> а, Всем привет, я вернулся и... Извините, что так получилось ужасно, я купил, эм, качество было, и да, простите, что производительность маленькая, 30 ВПС. там, кстати, тоже фпсов мало, Важно? пока.